Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Евгения, я предприниматель и в этом видео я вам расскажу о том, как мы зарабатываем в интернете. Наш проект называется «Энергия роста» и он представляет собой готовую бизнес-систему, которая позволяет абсолютно любому человеку построить свой бизнес без вложений через интернет. Также в этом видео я вам расскажу о нашем быстром росте, за счет чего мы так быстро растем, какие методы мы используем и, соответственно, которым мы вас будем обучать. Помимо того, что это бизнес без вложений, то есть у нас нет первоначальных взносов, и, соответственно, вы здесь ничего не теряете, у нас также бесплатное обучение. Оно проходит в режиме онлайн, через интернет, посредством вебинаров, а также видеоуроков. И самое главное, это то, что вы можете вести этот бизнес удаленно. То есть вы можете находиться абсолютно в любой точке мира, где бы вы ни были, у бабушки в деревне или, может быть, на островах. Да. Главное, чтобы у вас был компьютер, ноутбук, телефон, планшет, все, что угодно, все, что поддерживает интернет и сам доступ в интернет, соответственно. Прежде чем мы с вами придем к сути дела, я бы буквально хотела пару слов сказать о мечтах. Наверное, у каждого человека есть какая-то мечта, просто у некоторых людей мечты большие, амбициозные, а у некоторых такие ну, совершенно обычные, да, обыденные мечты. Такие, как, например, вылезти из долгов, рассчитаться с долгами, да, отдать кредит, ипотеку выплатить, сделать ремонт в квартире. Кто-то, может быть, мечтает чуть о большем, купить автомобиль, квартиру, или построить дом, путешествовать со своей семьей. Да? Кто-то, может быть, просто устал каждый день вставать в 6 утра по будильнику, ехать в пыльной маршрутке на работу 2 часа и так всю жизнь. Да? Хочется уже что-то свое, хочется свободы. Может быть, я что-то Озвучила из ваших мечт, может быть, среди этих мечт их нет у ваших, да, но так или иначе, я надеюсь, что у вас есть какая-то своя мечта, и не одна. И к чему я все это спрашиваю, да? к чему это говорю? Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько стоит ваша мечта, сколько вам нужно денег для того, чтобы ее осуществить? И сколько времени потребуется на то, чтобы осуществить ваши мечты? Работая на той работе, где вы сейчас работаете, получает такую зарплату, которую вы сейчас получаете. И если у вас вообще возможность осуществить эти мечты, или они такие останутся просто мечтами. Может быть, у вас есть какая-то альтернатива, я не знаю. Может быть, у вас есть какие-то связи, на которые вы надеетесь, да, которые обещают вас продвинуть по должности, и вы будете получать большую зарплату. Лично у меня такой альтернативы нет, и я думаю, что и не будет. Поэтому я работаю сама на себя в нашем проекте. У меня есть возможность благодаря этому проекту работать, не выходя из дома, быть рядом со своей семьей. На данный момент я нахожусь в декретном отпуске. И даже иногда на прогулке с малышом я строю свой бизнес. Просто беру с собой телефон. Включаю интернет и работаю. У вас тоже будет такая возможность. Я сразу приглашаю вас в нашу команду, потому как очень важно, в какой команде вы будете развиваться. Наша команда успешна уже практически 15 лет. И мы являемся одной из самых быстрорастущих команд в сети интернет. Поэтому еще раз вас приглашаю. Ну что ж, теперь давайте приступим непосредственно к сути дела. Да? Я думаю, вы понимаете, что любой бизнес – это товарооборот. Чем большим спросом пользуется ваш товар или услуга, чем большему количеству людей он нужен, тем успешнее будет ваш бизнес. Наш бизнес – это тоже определенный товарооборот. Какой именно, я вам расскажу далее в этом видео. Также я расскажу, откуда здесь берутся деньги, что конкретно вам нужно будет делать, кто вам будет помогать и что вы получите в результате. Итак, что мы вам предлагаем? Мы вам предлагаем стать владельцем своего собственного интернет-магазина и в то же время партнером крупнейшего мирового бренда. Какие товары будут в вашем интернет-магазине? Это товары повседневного спроса. Это то, о чем мы с вами только что говорили на предыдущем слайде, чем большим спросом пользуется ваш продукт или услуга, тем успешнее будет развиваться ваш бизнес. Так вот, наши товары – это товары, которые, которыми пользуются абсолютно все люди на земле, любого возраста, любого пола, вне зависимости от финансового положения. Это средства личной гиены, косметика, аксессуары, детские товары, продукты питания и так далее. Согласитесь, что мы все с вами, просыпаясь утром, первым делом идем в ванну и чистим зубы, правильно? И используем как раз-таки средства личной гигиены. То есть это продукт, который будет всегда востребован вне зависимости от политической обстановки, да, война не война, кризис не кризис, люди всегда мылись, моются и будут мыться. Этот процесс просто не остановить. Поэтому этот продукт идеален для бизнеса. Какие плюсы будут у вас при открытии своего собственного интернет-магазина? Ну, соответственно, так как это магазин в интернете, вам не нужно будет искать и арендовать помещение, платить зарплату сотрудникам и нанимать сотрудников. Не нужно будет заниматься доставкой продукции, бухгалтерией, потому что всем этим будет заниматься компания-партнер, с которой мы сотрудничаем. Что вам нужно будет делать? Да, Наверное, у вас такой вопрос возник. Вам нужно будет создавать сеть покупателей и партнеров для компании, с которыми мы сотрудничаем, организовывать как можно большие товарообороты. Да, то, о чем мы с вами говорили, что любой бизнес – это товарооборот. Подчеркну, что это мы будем с вами делать через интернет. То есть вам не нужно будет ничего продавать, не нужно будет выходить из дома и кому-то что-то предлагать. И соответственно от организованного товарооборота вы будете получать проценты на свой расчетный счет в банке. Итак, чтобы нам с вами было дальше легче общаться, да, и вам было проще понять, о чем идет речь, я на примере постараюсь вам объяснить. Постараюсь объяснить на примере простого магазина, оффлайн-магазина, да, не интернет-магазина, а такого, в который можно прийти, что-то потрогать и купить, да, реального, так сказать, вот смотрите, если вдруг у вас есть уже свой магазин, что вы будете с ним делать? Ну, предположим, у вас есть магазин той же самой там, средств личной гиены, косметики, аксессуаров, да? Что вы будете делать? Во-первых, вы, конечно, будете сами у себя клиентом, да? Вы будете покупать теперь все необходимое у себя в магазине. Вы не будете ходить к чужому, в чужой магазин к чужому дяде, да, и тратить там деньги потому что у вас есть теперь свой магазин, какой смысл ходить в чужой, да, и второе, что вы будете делать, ваша задача будет делать так, чтобы в вашем магазине было как можно больше клиентов, соответственно, как можно больше товарооборот. то есть вы будете рекомендовать другим людям покупать в вашем магазине, что вы будете делать. Давайте рекламу, может быть, какие-то акции запустите, будете делать скидки своим клиентам. И, конечно же, в первую очередь вы пригласите своих знакомых к себе в магазин. То есть вы расскажете своим знакомым, что вы открыли свой магазин и чтобы они приходили теперь к вам за покупками. Соответственно, вот эти два действия. Покупайте сами у себя, плюс рекомендуйте другим людям покупать у вас вместо какого-то другого магазина, да, Таким образом, вы организуете определенный товарооборот, с которого будете иметь прибыль. Вот это такая схема, можно сказать, работы магазина. Вы ее сейчас себе запомните, и дальше она нам пригодится при дальнейшем нам с вами, нашем с вами разговоре. А теперь я хочу вам рассказать о нашем партнере, с которым мы работаем. Мы очень тщательно исследовали рынок, изучили огромное количество организаций, компаний, которые работают на сегодняшний день, и отбирали по многим критериям, и выбрали именно эту компанию. Это компания, крупнейший интернет-магазин Европы, всем известная компания Reflame. Не пугайтесь, это не тот «Арифлейм», который, возможно, вы знали раньше, возможно, вы даже там были когда-то. У многих почему-то такой стереотип складывается об что тут нужно продавать, распространять, раздавать каталоги, собирать заказы. Нет, мы этим не занимаемся, сразу вам скажу. У нас абсолютно другой направленности деятельность. И продавать, распространять вам не нужно будет. Конечно, если хотите, вы можете этим заниматься. Я вам не могу этого запретить, но это не наша основная задача. Итак, почему выбрали именно эту компанию? Ну, Во-первых, эта компания зарекомендовала себя как надежный партнер. Уже практически 50 лет она работает на мировом рынке, более чем в 60 странах мира. То есть это возможность вести бизнес не только у себя в стране, но и еще в большом количестве стран. И это возможность создания именно международного бизнеса. Эта компания является вторым налогоплательщиком в России после «Газпрома». Это уже о чем-то говорит. Да? Также она стоит на втором месте после «Почты России» по количеству офисов. Только в России 4000 офисов компании Reflame, не считая других стран. Еще почему выбрали эту компанию? Потому что это уникальная возможность любому человеку создать свой бизнес без финансовых вложений. Что еще очень важно – и это было основным критерием, это возможность вести официальный легальный бизнес и получать официальный доход через банк. Причем в компании не 12 зарплат в году, как обычно, да, и даже не 13, а 17. Почему 17? Потому что выплачивается доход по итогам каждого каталога, который действует 21 день, то есть 3 недели. Через каждые 3 недели, как только каталог закончился, вам выплачивается доход плюс премия. Ну, компания Reflame – это очень известный бренд, я думаю, это доказывать не нужно, да, сейчас любого человека останови на улице, спроси, что такое Reflame, вам скажут, по крайней мере, что это косметическая компания, то есть она у всех на слуху, все ее знают, и она зарекомендовала себя как действительно компания, которая производит качественный продукт. И что очень важно для меня, особенно как для мамы, это то, что бизнес передается по наследству. Здорово, что вы можете создать здесь актив и передать его по наследству своим детям или родственникам. Ни на одной работе нет такой возможности. Да и, в принципе, не всякую работу хотелось бы передавать своим детям, правда? Ну что ж, давайте теперь перейдем непосредственно к делу. Что конкретно вам нужно будет делать, работая в нашем проекте? Всего два простых действия. Первое – это поменять обычный магазин на интернет-магазин «Арифлейм». То есть мы с вами рассматривали на примере офлайн-магазина. да, Если бы у вас был свой магазин в реальной жизни, то вы бы не стали ходить за теми продуктами, которые продаются у вас в магазине, в чужой магазин, правильно? Здесь то же самое. То есть вы теперь, имея свой собственный интернет-магазин в компании «Арифлейм», вы его получаете после регистрации в нашем проекте, не ходите больше в чужой магазин в розничный, а покупаете все на сайте Арифм в своем личном кабинете, в своем личном интернет-магазине, не выходя из дома, причем со скидкой минус 20% абсолютно на все. И покупаете действительно качественный продукт, то есть не переплачивайте за работу посредников, не переплачиваете за работу продавца, за аренду помещения. Да? Мы платим именно за качество. Ну, что покупаем? Это уже понятно, да? То есть товары повседневного спроса, то, чем мы сами пользуемся каждый день: зубная паста, шампунь, пена для бритья, гель для душа. А если вы девушка, женщина, то вы еще декоративной косметикой пользуетесь, да? Мужчины там пена для бритья, станки и так далее. В компании более полутора тысяч наименований продукции, поэтому абсолютно для любой категории граждан можно подобрать здесь нужный продукт. То есть это первое, да, меняем обычный магазин на интернет-магазин Арифлейм. Раньше покупали в рознице, теперь покупаем у себя. Второе, что нужно делать, приглашать людей в интернете делать то же самое. То есть точно так же, как и вы сами, предлагаем им поменять магазин обычный на интернет-магазин Арифлейм. То есть те, кого вы приглашаете, они тоже получают свой интернет-магазин. У них тоже будет скидка минус 20% на всю продукцию. И они смогут точно так же, как и вы, зарабатывать, приглашая других людей. Компания фиксирует, что этот человек, которого пригласили, пришел именно по вашей рекомендации. И каждый раз, когда он будет делать покупки, вам будет идти товарооборот, с которого вы будете получать проценты. То есть мы рекомендуем знакомым, незнакомым людям, поменять обычный магазин на Reflame, не просто пользоваться со скидкой, но еще и зарабатывать. Также мы работаем на досках объявлений в соцсетях, и этому всему мы бесплатно обучаем через интернет. Подытожу, да, всего два простых действия, что необходимо делать. И в принципе вы все это уже делаете, просто пока вы на этом еще не зарабатывали. Первое это меняем магазин обычный на свой магазин в Арифлейм. И второе, рекомендуем другим людям сделать то же самое. Мне кажется, нет ничего проще. По сути, мы с вами каждый раз и так все это делаем. Да? То есть мы с вами каждый раз тратим деньги на покупку средств личной гигиены. Каждый месяц это происходит, и мы этого даже не замечаем, потому что это то, что ну, невозможно предотвратить, да, то есть мы не можем не купить зубную пасту, которая у нас закончилась, или шампунь, мы же не можем ходить с нечищенными зубами с этой головой, правильно? Мы в любом случае будем тратить деньги на эти продукты, так почему бы не научиться на этом зарабатывать? И э, рекомендую другим людям, да, мы, в принципе, уже этим всегда занимаемся. Вот представьте ситуацию, что вы пришли в какой-то магазин, вам там что-то понравилось, вы купили, вам понравилось, да, и вы звоните своему знакомому и говорите, слушай, там в этом магазине купил такую-то вещь классную, сходите, купить тоже тебе понравится. По вашей рекомендации человек идет, покупает, но вам за это ничего не платят. Потому что в обычной жизни, в обычных магазинах это не практикуется. А в нашем проекте, в партнерстве с «Арифлейм» как раз-таки за это платят хорошие деньги. И важно понять, да, вот очень важно понять, что вы не продаете, я ни слова не сказала о продажах, а вы организуете процесс. То есть люди сами покупают для себя действительно нужные продукты. То есть покупая зубную пасту, люди почистят ей зубы. Покупая шампунь, они помоют голову. То есть это не продукты, которые никому не нужны, а это действительно нужные продукты. Вы один раз пригласили человека, научили его пользоваться интернет-магазином, заказывать продукцию на сайте и работать через интернет. Он это сможет делать всю жизнь без вашей помощи. То есть за один раз проделанную работу вы будете всю жизнь получать доход. То есть человек всегда будет мыться всю жизнь. Да? Вы его один раз пригласили, он всю жизнь моется, делает покупки в интернет-магазине. Вы с его покупок получаете проценты. То есть ваша задача этот процесс организовать. Как это сделать, мы этому всему обучаем. Ну и теперь, конечно же, какой будет доход. Да, Это вас уже, я думаю, очень интересует. А Давайте просто посчитаем. Предположим, человек пришел и решил попробовать купить себе там шампунь и мыло буквально. да? Это ему обойдется в 200 рублей. И если по вашей рекомендации придут 100 человек, тоже купят шампунь и мыло, пройдет товарооборот 20 тысяч рублей. Ваш доход в этом случае будет 2000 рублей. А если по вашей рекомендации и по рекомендации тех людей, которых вы уже пригласили к себе в команду, тоже придут люди, и всего их будет 1000 человек, купят тоже себе шампунь и мыло, товарооборот пройдет 200 тысяч рублей, ваш доход будет 20 тысяч рублей. Но если человеку объяснить вот то, что я вам сейчас объясняла, да, что можно поменять полностью обычный магазин на интернет-магазин, свой личный интернет-магазин в Арифлейм и покупать не просто шампунь и мыло, а все, что необходимо вашей семье и средств личной гигиены в Арифлейм, то в среднем на семью в месяц это выходит около 3000 рублей. Это средняя цифра. Если по вашей рекомендации 100 человек поменяют обычный магазин на интернет-магазин Арифлейм и будут делать покупки на 3000 рублей для своей семьи, может быть они помогут еще своих близких, родственников, да, то пройдет товарооборот 300 тысяч рублей, ваш доход будет 30 тысяч рублей. Если по вашей рекомендации, по рекомендации тех людей, которых вы пригласили, поменяют обычный магазин на интернет-магазин Арифлейм 1000 человек, Пройдет товарооборот 3 миллиона рублей, и ваш доход составит уже 300 тысяч рублей. Я не знаю, какой доход вам больше нравится, 20 тысяч или 300 тысяч рублей. Кто-то, может быть, не поверит, что в Арифлейм можно зарабатывать 300 тысяч рублей. Да? Это ваше дело. Я не буду никого убеждать, уговаривать, что это реально. Я вам просто показала цифры. То есть, если вы это делаете, вы эти деньги получаете. Не делаете, соответственно, не получаете. То есть, это факты. Вы хотите – верьте, хотите – не верьте. Но в нашей команде эти деньги люди зарабатывают и будут зарабатывать. Единственное, что будете это вы или кто-то другой, зависит, опять же, от принятого вами решения. Как я говорила, доходы у нас официальные. Выплачиваются они через банк на расчетный счет. Здесь вы видите мои документы, мое свидетельство о предпринимательской деятельности и выписка из банка, из моего интернет-кабинета, банка, которым я пользуюсь. Я отметила специально, чтобы вы не искали, да, чтобы сразу было видно, на что посмотреть. Как я говорила, я сейчас нахожусь в декретном отпуске. Да. Вы видите сумму, которую мне компания перечисляет за мою работу, это 39 833 рубля 66 копеек. Как я говорила, опять же да, доход выплачивается 17 раз в году по итогам каждого каталога. Каталог действует 21 день, то есть это доход за 21 день. Если пересчитать на месяц, то это около 60 тысяч рублей. Я думаю, что неплохие декретные да, для мамы в декрете, думаю, что те, кто точно так же, как и я сейчас находится в декрете, в принципе, не отказались бы от таких декретных. И что еще интересно, да, я посчитала, если бы я работала на обычной наемной работе, то для того, чтобы иметь такие же декретные, моя зарплата должна была бы быть больше 150 тысяч в месяц. Потому как у нас в России по законодательству, если ты уходишь в декретный отпуск, тебе выплачивается не более 40% от твоего среднего дохода за последние два года. У нас в нашем небольшом городке население 150 тысяч, просто нет таких зарплат, и тем более в своем возрасте, да я бы просто нереально иметь такую зарплату, чтобы в декрете получать 60 тысяч ежемесячно. Поэтому думайте сами, да? А также я здесь отметила, что деньги перечисляет ООО «Reflame Cosmetics», то есть это деньги, заработанные не на продажах от клиентов, еще раз повторяю, да, а именно от компании официально. И внизу зеленым я отметила, вы видите, что за что эти деньги? Это вознаграждение за создание и работу сети покупателей по договору возместного оказания услуг. То есть мы для компании делаем услугу, Создаем сеть покупателей, да, создаем товарооборот, она нас за это вознаграждает. Еще один наш партнер это Василий Еготин. на данный момент он живет в городе Владивостоке, у нас с ним разница 5 часов, мы с ним никогда в жизни не виделись, общаемся только по интернету, тем не менее мы в одном проекте вместе зарабатываем. А его доход вставляет более 70 тысяч за каталог. Причем раньше он жил в селе Мартынова Поляна, я вот сверху отметила. Сейчас он уже переехал в Владивосток. И, как вы понимаете, в селе таких денег, конечно же, нереально просто заработать. Помимо всего прочего, Василий является человеком с ограниченными возможностями. То есть он не слышит. И, несмотря опять же на это, он вместе с нами работает в одном проекте – и зарабатывают вот такие вот деньги. Еще один наш партнер – это Данилова Ирина. Преподаватель в колледже раньше, сейчас это предприниматель с доходом более 100 тысяч за каталог за 21 день. То есть здесь уже конкретно видно, да, что каждый 21 день компания Рифм выплачивает на расчетный счет определенную сумму, заработанную за данный каталог. То есть, вот такие доходы вы можете иметь абсолютно разные люди, да, абсолютно разного возраста, разного пола, разных возможностей, разного образования. Но мы все в одной команде, мы все делаем одно дело, а, зарабатываем сами, обучаем других людей тоже зарабатывать вместе с нами. За счет чего а, у нас идет такой рост, такие доходы и как быстро вырасти? Секрет на самом деле прост. Мы работаем командой, то есть, когда вы регистрируетесь в нашу команду, мы вас не оставляем, не даем вам просто так все инструкции, уроки, да, и говорим, вот на, разбирайся. Нет, мы работаем в команде вместе с вами и помогаем вам выстраивать вашу команду, создавать вам товарооборот. Этот метод построения называется цепочка, морковка, кто как называет, что он обозначает. То есть, мы всех регистрируем друг по другу. Допустим, вот посмотрите на примере, да, вы пригласили пять друзей: Машу, Сашу, Веру, Дашу и Пашу, и всех их мы регистрируем не под себя, а друг под друга. То есть Сашу регистрируем под Машу, Веру регистрируем под Сашу, Дашу регистрируем под Веру, Пашу регистрируем под Дашу. Почему это важно? То есть, если вы будете регистрировать не под нижнего, да, а всех под себя, то ваши люди просто-напросто останутся без роста, который дает команда. То есть. Смотрите, например, вы нашли Машу, а Сашу нашли не вы, а кто-то другой из нашей команды. Мы Сашу регистрируем под вашу Машу. Дальше, Веру, например, нашел тоже кто-то другой, не вы и даже не Саша. Мы Веру все равно регистрируем под Сашу, то есть каждый раз под последнего новичка. Таким образом, мы помогаем всем новичкам создать первоначально свою команду «Товарооборот» И быстрее выйти на определенный уровень дохода который вам самим нужен будет вот таким образом мы работаем все вместе регистрируем в одну цепочку для того чтобы вы быстрее увидели бизнес и поняли что это действительно работает то есть после вашей регистрации все последующих людей мы будем регистрировать уже под вас какие доходы у нас я уже вам примерно расписала да но здесь я вам покажу средние доходы наших лидеров. Помимо доходов у нас есть еще приятные бонусы в виде премий и бесплатных путешествий за границу. В компании есть маркетинг-план, по которому вы можете достигать того или иного звания. Первое такое, самое простое, это директор. Средний доход директора это 30 тысяч рублей в месяц, около 30 тысяч. Это когда вы организуете как раз таки товарооборот в 300 тысяч рублей, который я вам показывал до этого. По закрытию звания директора вы получаете единовременную премию 1000 долларов. Сейчас у нас доллар растет и нам это только на руку, потому как мы получаем премии по курсу Центробанка в момент закрытия звания. Следующее звание – это старший директор. Это доход уже более 50 тысяч рублей ежемесячно. Это когда вы помогли одному человеку из вашей команды стать директором. Вам компания за это выплачивает полторы тысячи долларов премии. премию. Классно, да? Вы помогаете другим людям зарабатывать, а еще вам за это доплачивают. Следующий уровень – это золотой директор, это когда у вас два человека в команде стали директорами с доходом от 30 тысяч рублей. Ваш доход в этом случае 75 тысяч рублей ежемесячно и премия 2000 долларов. Именно с этого уровня компания отправляет вас один раз в году бесплатно в путешествие за счет компании за границу в лучшие отели мира с обалденной просто программой мероприятий. Вот Справа вы видите фотографии как раз таки из мероприятий, которые организует компания. Дальше следующий уровень «Старший золотой директор», это когда у вас три директора в команде да, с доходом от 30 тысяч, а ваш доход 100 тысяч рублей ежемесячно, премия 3 тысячи долларов. Дальше сапфировый директор, бриллиантовый директор, когда у вас 6 директоров. С этого уровня вас компания бесплатно везет еще раз в году, то есть уже два раза в год вы бесплатно путешествуете за счет компании. С уровня исполнительный директор вы путешествуете три раза в году за счет компании бесплатно. Но это не последняя, не последняя ступенька маркетинг плана Арифм, а только его середина. Посмотрите внимательно на эту табличку, выберите тот доход, который вам больше всего нравится. И мы будем вместе с вами двигаться именно к вашей цели, какую вы выберете. Будем работать над этим результатом. Ну и что хочу сказать в заключение? Хочу сказать вам просто не тормозить. Пора начинать бизнес в интернете. С нами зарабатывают уже тысячи людей. Сейчас это очень актуальное направление. И это как сотовые телефоны. Да? Раньше, 10 лет назад, мы, для нас это было каким-то чудом, да, телефон в кармане. А сейчас телефоны есть даже у малышей в детском саду. То же самое и с бизнесом, с работой в интернете. Через 10 лет, да даже не через 10, а через пару лет это будет уже как обыденность. Поэтому присоединяйтесь сейчас, чтобы потом, как говорится, не было поздно. Мы будем рады видеть вас в нашей команде. Если вы решили присоединиться к нашей команде, то обратитесь к человеку, который дал вам эту информацию. Ни в коем случае не регистрируйтесь нигде сами, а именно попросите ссылку для регистрации у человека, который с вами общался. Потому как если вы зарегистрируетесь самостоятельно, вы можете попасть не в нашу команду, а мы не обучаем тех людей, которые находятся не в нашей команде. Поэтому это очень важно, будьте внимательны. Ну что ж, Спасибо вам за внимание, за уделенное время. И еще раз хочу напомнить вам о ваших мечтах. Подумайте, сколько стоит заработать на вашу мечту, есть ли у вас какая-то альтернатива. И помните, что в нашем проекте вы сможете осуществить абсолютно любую свою мечту, потому как здесь вы абсолютно не ограничены в доходе и не будете ни от кого зависеть, потому как сами будете для себя начальником. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Пока-пока.